Дорогие друзья, всем невероятный маткульт-привет! Такого вы еще не видали! Это вот Миша Саватеев. Ну, кто такой вот это, я не говорю. А это Владимир Васильевич Саватеев, мой папа. Вот, Так что здесь присутствует одновременно три человека в шести разных ролях. А именно, есть Ипостасия. один внук, да, Ипостасик, да? Ипостасик. один дед, два отца, и два сына. Вот так вот. На трех людей шесть ипостасей. Вот. И у нас будет ролик э, такой попури из математики. Маленькая врезочка в это видео. Дело в том, что в новостях не успела выйти новость, главная вообще, которая была с иголочки в этот момент, я ее не успел узнать. А именно, наша бравая команда заняла второе место в мире. Заняла бы, если бы Мир не оказался большой свиньей, да, западный, <смех> Заняло второе место в мире на международной математической олимпиаде, вот, которая проходила в Осло. И особенно круто там был один участник, точнее участница Галия Шафаридинова, которая набрала 42 балла из 42. Я не знаю, впервые за очень много лет. Так вот, я, ребят, поздравляю, передаю огромный привет из места где наверняка они все были, потому что это Сириус. Вот он, детский лагерь Сириус. Э, Черное море, видите, вдали. И я от всей души желаю, чтобы все сложилось отлично у ребят, чтобы они, значит, э, ну поступили они и так да, куда угодно поступят. Вот, чтобы жизнь была интересной, насыщенной. И мы гордимся вами, друзья. Вот, это первое. А второе, э, на самом деле... Я очень хочу призвать всех, кто может, подписаться на Бусти. У нас как-то вот, когда был Patreon, подписок было много, а когда мы завели Бусти, что-то там как бы совсем немного народу. Неужели из 228 тысяч нас, да, нас с вами, так мало людей, у которых есть хоть какие-то небольшие лишние денежки. Вот, поддержать товарищ профессора. Вот, так что, если можете, подписывайтесь на Бусти, вот, значит, по... Ссылки есть в описании, как это сделать. Ну, а мы переходим к трем Саватеевам. Михаил Алексеевич Саватеев Ладно. успешно закончил какую Один, школу? Руков, а. Скажи, какую школу? 1020. Вот эту школу, 1020. да. Нет. Нет. Да, 179-ю школу. А тут, а тут а вот. вот, вот, вот, вот. Ладно. Ну и э, теперь, значит, еще... У нас приколы, казусы такие были. Значит, по ЕГЭ Миша набрал 100 баллов по информатике. С чем? Поздравляем. Да. А вот с математикой немножко не доехал до сотни. Да, на математике Миша заработал 88 баллов. Да. Ну, бывает, бывает. Вот мы как раз вот задача самую такую, самую заковыристую решение разобрать. У меня по русскому, кстати, такая. больше, чем по математике. Да, у Миши самый минимальный балл по ЕГЭ за математику, 88. По-русскому 89, по информатике 100. Что, да. вот. Но, тем не менее, все круто. И самое главное, он пошел учиться на физтех. ФПМИ к нашему помы. Андрею... Ой, ФП. Ну, ФПМИ, да, да Крайгородскому. Вот так. Ну что же, а теперь передаем слово старшему Саватееву, который очень заинтересовался этой задачей, которую Миша не успел дорешать, и представляет свое собственное авторское решение. Это, да. короче, параметр, и я решал не его алгебраический ну, а сейчас. А сейчас, а сейчас а это, да. Там ничего не выходит алгебраически, надо геометрически делать. Да, вот, да, да. чем дедушка сейчас и займется. Давай, да. диктуй. Я напишу, и да. там тебе фломастер, условия да? Задачи. Условия задачи. Условия задачи. всю да. доску. Три Саватеева способны загородить всю доску. Там, условия обманчиво простое. Да. Один модуль, квадратное уравнение, что там? А что нужно на уравнение с параметром, да? Да. Х квадрат. Это по знаку модуля. По знаку модуля, да? Х квадрат плюс А квадрат. Да. Минус 5х, да? Да. Минус 7а. Ага. Это все по модулю равно x плюс а. Да. Так? При Ужас. каких а, да. при каких а, будет ровно что? Четыре решения. Ровно четыре решения, ну, решения, естественно, по x. Вот такая параметрическая задача. Дедушка, вперед. вперед. Да. Мы пока, Да, сказать, да. да. на задний план. Сейчас Мы начинаем плеваться да. от ЕГЭ. Так, ну, во-первых, давайте немножко сказать, расширим свой круг возрений и скажем, что вообще-то значит, неизвестные, значит, неизвестные, взятые из конца алфавита, они как неизвестные выступают. Вначале значит, они выступают как известные, то есть параметры Но помнить надо, что это вовсе не обязательно И в данной задаче, в один из моментов Надо просто считать, что это не X и A, а просто X и Y И использовать плоскость Ну да, Корочную. ну короче, это да. только одна из осей будет называться не ось Y, а ось A да. Это во-первых Во-вторых, знак модуля Знак модуля, значит, у нас Призывает к тому, чтобы немедленно найти точки, в которых этот модуль обращается в ноль. Это надо знать железно. Да. Даже если ночью потерять разводить, даже сначала посмотреть, где модуль обращается в ноль. И, и последнее, что надо учесть, вообще-то в каком пространстве все это происходит? Одно дело это решать на прямой, другое дело на плоскости, а ведь можно какую-нибудь задачу такого типа решать и в пространстве. Ну, самый простой пример я позволю себе привести. Построить вот такой график в пространстве. Модуль x плюс модуль y плюс модуль z mm -hmm. равно единице. Да. Это вступление, да? Это да. Симплекс. Это значит, да. Это все. У нас все будет октай. Это, октайдр. это, ну, это симплекс будет, будет грани. да? Это будет. Это будет. Половина Да-да-да-да. Да. Это формула октаэдра. Вот. Так что да. здесь вот придется использовать три оси координат. Но слава богу на ЕГЭ таких не давали. Хотя в школе вообще <къем> три координаты ты немножечко. Такая разница. 25. Значит, соответственно, здесь перед нами стоит задача. Обязательно выяснить, в каком месте вот это подмодульное выражение обращается в ноль. Только сильно на доску не нажимай, да. а то она вся да, да, да. на вся конструкция рука. У нас все из со всей Ну, спасибо, что сказали. Значит, где этот подмодульный, значит, вот, одна члена обращается в ноль и в этот. Вот, то есть здесь надо, значит, только надо делать не чтобы они все три сразу, обращались в ноль, ну, а, так, да. а значит, надо взять, когда вот это в ноль обращается, и дальше разобраться <coughs> до конца с этим, да. да, и так далее по очереди, то есть не, не говорить и, что они все вместе равны говорить или, или этот, или этот, ну, или да, этот, но поскольку перебирают. они симметричны по своей природе, они здесь одинаковые, то ну, достаточно для х как следует, разобраться. Mm -hmm. Немножко похоже на эту ситуацию и здесь. Делаю, да, вот это? Да, да, это помощник. Да, да, октайдер. октайдер. Октайдер это тоже по да. той же методике решается. Вот. А вот здесь у нас, да, а да. вот да. вот здесь, конечно, все-таки надо использовать, начни используется не, не, не, не, не числовую ось, то есть прямую <coughs> и не трехмерная, а именно плоскость. Вот я ее позволю себе изобразить. Так, по горизонтали вправо принято обычно писать неизвестное. А по вертикали вверх в данном случае мы что-то известное говорим, какие-то параметр. А вообще-то это не играет роль. Как, как, как обозначение. Так, да? это называется да, такая, нас... такая есть пословица. У нас вся Хоть палитра. горшком назови, только в печку не ставь. Так что называть неизвестным. Ну, горшком Может... назови, но не писай в меня. Да, да, <как> значит. Вот. Теперь, значит, как значит поставим себе задачу, собственно говоря. Как обобщить вот это задание? Тут вот здесь есть какое-то выражение, выражение, которое мы приравниваем к нулю, оно содержит две неизвестные. То есть это будет что-то на языке математики. f от x, y равняется нулю. И выражать она будет с собой... Вообще говоря, кривую на плоскость Да, второго порядка. Нет, ну это не обязательно <как> второго, потому что ну, здесь второго, а это любая. Да. хочу сначала общую, а. общую идею рассказать. Кривая может идти по плоскости, как и вздумается Например, давай вот я красный так, дарис... А, ты там, да? О, вот а -а -а. вот какая кривая у нас. И вот тут кривая. Вот в этих местах... Модуль обращается в ноль, если мы напишем, что это по модулю равно 0. Uh -huh. вот. И вот эта кривая, она так сказать, дальше с ней делает стандартную вещь. Смотрят, на сколько кусков она разбивает плоскость. Uh -huh. А потом в каждом из этих кусков берется пробная точка. Жардан, в появится. норме будет плюс, да, а минус, плюс. Да, ну, будет расстановка. Обычно не, Нет, да, вот, меня... не, нет. Здесь, значит, дело в том, что вот без беспробных точек мы не узнаем, да. где плюс, где минус. Потому что хотелось бы как по какому-то простому закону расставить знаки, То чтобы там, получится. типа, как в да, это слушай, не получится. Это не всегда, да. Это Господи? не получится. Надо брать пробные точки. И вот если пробная точка находится в отдельной вот этой области, то там будет сохраняться знак один и 2. Ну да, нет, то, что здесь везде одинаковый знак, понятно, да, да. а при пересечении границы хотелось бы, чтобы знак менялся, да, но, но не всегда, потому что всегда. может быть двойное как бы... Нет, тут вроде изменились. Не а? Да нет, не в этом дело. Но ну в данном случае можно какие-то соображения высказать, может, что это одинаковое mm -hmm. или нет, но это еще зависит от того, какая функция. Да. Вот, значит, Можно таким неразначить образом, неразначить, общее, значит, общие правила, которые всем школьникам надо знать железно, <как> даже если 4 часа ночи их разводит значит их. значит, приравнять к нулю и взять пробные точки. Ну, ну да, все да принципе, а дальше да. мы начинаем применять вот это все вот к этому конкретному. Угу. Вот, ну и значит дальше Я как Я стираю, это... да? Да-да-да. Все вот, предварительные вот рассмотрения. Да, да. Общая идея, что посмотреть, насколько кусково разбила плоскость ага. и с помощью пробных точек узнать, какой знак в каждом из кусков сохраняется. Ага. Вот так. Да, ну что же, нарисовать да, кривую а, эту? Да. Сейчас. Я вижу, а, чему она равна. Кривая. Ты видишь. А, а, а, а, ты, но говоря, надо нет, объяснять, почему? да? да. А -а -а. Попробовать А равно нулю. И посмотреть, какие возникают проблемы. А потом мы это... А может это... сразу выделить тут ясно, что Ну, я сказать. Но... Да, но вот, вот это ясно хотел бы до конца. Сейчас а -а, -а. а, -а, -а. Смотреть, значит, равно нулю, тогда получается <как> модуль х в квадрате. Дело в том, что мы должны сейчас увидеть нечто... Входящие в школьную программу. Нельзя давать. Задания, обычно до этих заданий задания. доходят только те, кто да. специально учился да, с да, инвалидами да, или да, учился да, в хороших вот вот Дело в том, что да, значит, значит, вот мы должны быть убеждены, что это все входит. Конечно, нет, это все входит в школьную программу. Равно. Да? Нет. Зачем? Зачем? А, равно вот это равно нулю, а это х. А, я понял. Да, да, да, я вот понял, сейчас я да, а начина... начинаю интересоваться да. кривой, которая Кривая. обращается в ноль. А именно х квадрате минус 5х равно нулю. Ну да. Это Понятно. у нас получается х первое равно. Значит, х первое равно нулю, а х второе второе печенье, да, невероятное знание. Да. Так, значит, да. и так у нас угу. получается Везезапная, важная, для нас, 0. 0, важная да. для нас точка ноль и важная для нас точка пять. Да. Так, ну теперь, если бы, <с <с если бы, значит, в данном случае мы еще вспомнили, что а на самом деле может быть не нулем, а чем угодно, да. тогда бы мы привели еще вот такие вертикальные линии. И получилось, что вся плоскость у нас разбита на три области. На да, это мы, и, мы же... да. А мы берем сейчас а равно нулю. Да, мы берем. Ну, Просто надо понимать, что э, ну, между да. решением на прямой и решением на плоскость есть некая связь. Что можно, когда вот зафикс... там, зафиксировано, то это получается вот так. Ну, по крайней мере, здесь прямая разбивается на три да. куска. Ну, да, ну то есть так. вот Оо. это можно решить, не выходя... Просто на плоскость. Здесь плюс, здесь, здесь минус, минус, здесь раз... да, и все равно будет, да. идея будет та же самая, что <свят> прямая разбилась на три куска, на каждом куске надо взять пробную точку. И они здесь в данном случае как раз будут шахматном порядке да. менять знаки. Короче, ты говоришь, что я сюда подставить x, а из этой области то получится выражение х квадрат да, да, да, минус 5х. Отрицательное да, выражение x Понятно, что там парабол идет. Да, да, да, да, да. Так. Ну, ну что, наверное, угадаем, что здесь есть. Да, ну дальше мы можем уже. Наверное, во, угадать. Во, вооружившись этим, нарисуем на самом деле, что тут есть. При любом. А, да, а, а, а а, 0, да. давай угадаем. Ээ, вот все, кто нас смотрит, умеют выделять полный квадрат да дальше идет а очень, те, ва... очень задать, важная, это, важная идет власти, тема школьной математики которую многие школьники не любят с четвертого класса с третьего есть, а как, я покажу шестого и седьмого что, да, да. А, значит она Значит, очень важно для дальнейшего. Кто там в, этих, в шестом классе не научился уделять я... полный квадрат, да. тот потом будет до девятого класса мучиться. Так. Так. Плюс а квадрат да. минус 7а да. плюс получается 49, четвертый. Да. Я бы еще в скобки написал. Да. Чтобы было да. Да. Да. да. И для делаю. того, чтобы это все а, действительно было. Кому, что было до этого под модулем, нужно вычесть вот эти две. Да. 259. Да? Здесь 45. мы вроде 74. как ни с того ни с сего добавили. 22 четвертых. Но здесь да. надо вычесть 25 четвертых. В общем, 37 вторых остается. Да, вроде так, да? 30, 4, а 10, 4, модулю 10, равно x плюса. Да. Вот такая. Ну а дальше уже все понятно. Понятно, что это окружность на плоскости. Да. Это... С центровиком э, в 5 вторых. Да. 7 вторых вообще давайте... тоже можно рисовать нет, нет да? секундочку, еще раз дальше школьник достигший 11 класса конечно обязан знать общее уравнение окружности по школьной программе ну конечно, <coughs> вот, конечно. вот я позволю себе У -у. напомнить x минус альфа альфа в квадрате плюс минус бета в квадрате Точно. А вот равняется r квадрате да и вот это вот единственное что здесь дальше нужно знать нужно знать очень крепко и хорошо понимать что здесь все идет игра с окружностями как выясняется да. ниже там три будут важные окружности которые будут определять эту задачу ничего лишнего не нужно а нужно с ними разбираться ну и получается ситуация такая как в известной шутке. Что такое тигр? Ах, шанс знаменитая это... корень из 37 вторых квадратов. <свят> вот есть такая шутка. Что, что такое тигр? Ну это просто большая кошка. И, и, и добавление такое. Но с ней придется долго повозиться. Так и здесь. Здесь будет всего-навсего три окружности. Ну это будут такие окружности, Во. которые потом долго будут вам сниться. Во, а давай и сейчас сфер. сотрем, и ты да. расскажешь, какие три. Конечно. Да. Первую-то я уже и так вижу, да? да? да. Я нигде не ошибся. 37 вторых да. Ну, да. из них вот так вот. Потом и зависит, вторых. так сказать, вот Так, это ну что же, давайте. 5 вторых, 7 вторых, да, у нее получается. Да. Да. Центрировка. И она проходит через точку 0,0. Этого мне достаточно. Для того, чтобы весь свободный слева сюда добавил. Свободный сюда, да. Значит, он пошел туда, 5 на ум пошло, 6 с ума сошло, как сказал Владимир Владимирович Путин. Да, так. Да. Это он в интервью сказал так. Пришел говорит, к нам математик и стал на, у нас вести кружок. Мне говорит сразу это очень понравилось, но я подхожу к нему и говорю, но это же не математика то, что вы рассказываете. Это же совершенно не похоже на то, что у нас на уроках в школе. И Это говорит, как раз настоящая математика. А в школе у вас вот это все вот пять эм, на ум пошло, шесть с ума пошло, это арифметика, это не математика. Ну допустим, вот. это может быть так и есть, математика да. заключается не в технике, а в, ну, да. в мысли. Условно. Ну вот, может, уже не техника... под модулем. Ну, я... Нет, да, техника, значит, это... конечно, техника должна быть безупречной, да. об этом еще говорил известный деятель школьного образования Моденну, Пётр Сергеевич. Школьник должен говорить, безупречно делать любой сложности преобразование. Иначе, что с него взять? В седьмом классе, ну не в седьмом, наверное, в девятом классе спокойного интеграла знала скобки раскрывать до сих пор О, да. Ну, кстати, задача скобок – это нетривиальная программическое задача. Ну, в плане не умеет аккуратно раскрывать. Так, значит, это выражение, там был минус 37, да? Да, Внутри еще оно минус, еще, а осторожно оно плюс, и все. Я хочу еще одну пр проделать вещь, которую каждый школьник должен в одиннадцатом классе знать, и которую здесь стоит проделать. Вот это Оказывается, что вот эта окружность, которая определяет, где в ноль обращается модуль, Да. То есть идея такая, что она разбивает всю область на две части, да. одна пробная точка берется на ну, вот две я уже вот посчитал. Да, да. А вторая здесь. Ну, мы знаем, где пробная точка. Ну да, огромная аксессуарийка, очевидно. Ну вот ее да. удобнее еще перевести, <клев> чтобы в центре находился. Чтоб центр начало координат находилось не здесь, а в ее центре. Да, понятно, и это не несет, называется просто, да. параллельный перенос оси координат. Да, это понятно. Вот и тогда мы ну, сейчас будем тогда, это, да. вот сто, вот вот да, у нас получится это окружность. Ну, Но а мы я оставляю. Да, значит так эта окружность будет теперь у нас проходить. Да. После этого. То есть, короче, современном раз... прибавили да. такие координаты, чтобы... Да, да, который... чтобы, центр был новый, -5 чисто, 5 вторых. Да. Чи чисто, а потом а, 6, минус 5 5 вторых, чисто, да. номинально э, упрощают вычисления, <къех> а когда, значит, да. это очень важно. Все, перешли да. к такой замене. Да. Хорошо. Ну а Что дальше. Что мы, мы делаем дальше? Раскрываем, дальше. да? Здесь модуль раскрывается с минусом и получается, как легко видеть после этого, конечно, да. тоже окружность. Да, какая. А, Но это а, просто Можно просто нарисовать, наверное. Да, на, какая получится? Другим цветом только. Синим. Давай. Да. Давай, покажи мне, какая она. Не понятно, там такая Нет, прибавляется... я хочу нарисовать уже, что получилось, когда Лениничка. мы. Когда... Ну давай, сейчас я напишу насчет. Когда давай. минус получается, что у нас вот такой, типа полумесяц. Полумесяц. Полумесяц, вот такой. Сейчас. Вот. Да. вот. Сейчас. Да. А, а через сп... эту точку он проходит же, да? Они все три через Они все не нет, нет, через нет. пять вторых. Ну да, через ноль. А, ну, это да, да, да. И поэтому а, вот симметрично нет. вот здесь тоже проходит. То есть... Конечно. Вот, вот, вот, вот это все оказалось, эта задача оказалась Симметрично, симметрично относительно оси. Да, и она специально так ее и подбирали, видите? Ну конечно. То есть она должна да. вот в этой точке пересечь, в то точке, где то вот вот вторых. вторых. Вот это, вот. Да, да, да, да, а там видно просто из формы окружности. Да. Значит, так, здесь она вот такая. А когда мы раскрываем ее с плюсом, получается тоже окружность. И вы, конечно, будете смеяться, но она имеет форму на Но Савочка тоже умерла. Месяца. Это месяц. Через те же точки проходит. Да, да через те же точки Значит, она да. проходит. Сейчас давай поясним, что произошло. Значит, мы раскрыли внутренность. Вот Когда мы раскрыли внутренность, как со знаком минус, да. получилась синяя окружность или, или черная. Давай я черную нарисую. А, большую черную. Вот, да. а, Только вот... это синий. Это, Ой, когда синий. это когда плюс. А куда делся чёрный? А, черную дедушки в руке. Да. Вот это раскрываешь плюс, да, когда? Да. Так, а это раскрываешь синий, это когда минус. Там да, что, да. То будет... есть, на самом деле, Вся. вот этот кусок вот этой окружности брать не надо. Да. И вот этот маленький кусок той окружности тоже брать да. не надо. Да, получается месяц. А, я предлагаю да. сейчас... Шли. Там, короче, эллиптические Шли. кривые потом будут. Да это так, что пока не а, вырывается. Да, да, да, ну, то. Да да да, да, да, да, да, не, не, ну мы сейчас добьем. То есть, значит, так, идея ну, такая: что? раскрыли таким образом и взяли ту часть, вот когда мы раскрыли вот это со знаком минус, получилась окружность, которая меньше, чем это, и она чуть-чуть за ее пределы вылезает. То есть, тут соотношение вот такое большая вот так идет, а маленькая вот так идет, вот. Да. Вот. Ну, вот ну, таким и, образом. Ну на самом-то деле вот. это это так логически это так. Это... Но если посмотреть издалека, покажется, все да. три вот этих куска якобы совпадают. Ну там Но просто это... из-за радиуса, разность радиуса, это, понятно, да, что есть да, да. меньше радиуса, у него Но большая выпуклость. Здесь подобрана опять большая... задачи, где это очень малое отличие вот этой от этой, хотя нам кажется, что здесь да. совершенно большое. Ну то есть, иными словами... И на этом, сказать, что невозможно так примерно, если грубо рисовать, там, сказать, ничего, ничего не догадаешь. Не видно, да. Надо понимать суть дела, что это три окружности. И что они именно так. вот так друг с другом пересекаются. Да, да, да, да, Поэтому да, маленькая да, окружность... Которая получена, когда этот модуль раскрыт как минус, она проходит через эти две точки. 5 вторых, значит, соответственно, мин, ну, на этой картинке минус 5 вторых, минус 7 вторых. И симметричную. Минус 7 вторых, минус 5 вторых, естественно, тоже. Куда ждеться? Потому что все симметрично. И, соответственно, она вот почти все внутри вот этой зоны, И именно внутри зоны нам и нужно брать маленькую окружность, потому что внутри зоны мы раскрываем это со знаком минус, yeah. а вне красной окружности мы раскрываем со знаком плюс, и поэтому, когда мы раскрыли со знаком плюс, мы получили вот эту огромную окружность. Но из нее надо брать только то, тот участок, вылезает за пределы, вылезает крас, за пределы красной, да. из этой то, что не вылезает за пределы, из этой, которая вылезает, ну, можно даже и получается совершенно да. невероятная картина. То есть мы должны взять то есть мы решили на самом деле полностью задачу, и у нас получился вот такой вот хрен изоткнутый. Это пол, пол это изя... Чтобы да. сказать, изящно, это изящный полумесяц. Вот. То есть это, это и есть месяц, решение это месяц, вот этого уравнения. Это вот что надо задач. понимать. Вот это решение, вот эта кривая страшная, это решение этого уравнения. Ну а дальше спрашивается-то что? При каком А? Будет 4 решения. Да. Я рисую разные есть, А. Поэтому по Совершенно ну, очевидно. Поэтому мы этого, движемся да. и легко решаем. Ну да, ну, дальше ничего. я думаю, что можно не доводить. Ну, вот дома, эти аж. для нахождения этих точек достаточно... так, а, Видимо, без внутренности. Нет, да, конечно. конечно. Это просто для нее. Это для, это, это, это для ясности, что это, колбаса. Красно-зеленая да. колбаса. Красно-зеленые. Но решение только зеленая штука. Только да, зеленая. зеленое это решение. И, соответственно, мы должны найти при каких А на зеленом решении при проведении а горизонт... станд... да, горизонт... горизонтальной а прямой да. высекать четыре решения. Ну, понятно, когда вот... Да, когда это когда там, ясно, ниже да. вот этой вот сюда. Да, да, да, да. А, выше да, вот да. этой. Да. Вот сюда, либо. Ниже вот, э либо ниже вот этой. Вот сюда да. и выше вот этой. Да. То есть вот тут два таких есть но там какие-то корни из 17, по-моему, были. Ну да, я ясно, что были какие-то корни, но мы не, не даём, помню, вот, наверное, не будем. Да, что да, что но дело вот, что я это хотел ясна, бы сказать. Да, все понятно. понятно. Мы сейчас, видимо, говорим для людей, которые дальше будут заниматься математикой. Да. Так это же на самом деле, если приглядеться, тесно связано с теорией Морса, так называемой Да! <laughs> вот дело. Правильно! Как, но мы не можем сейчас говорить, что это такое. Но это, просто Потому что на это не простят И так из Краснодара да. пришел там сигнал Как друг знаком, сын друга, друга моего Написал, прекрасно решил задачу там, Вот эту вот арифметическую С какими-то коробками Да. Ему говорят, вы знаете вот Ваше решение не совпадает тождественно С предложенным нам Тем, которые нам прислали Поэтому мы вам минус ставим, но мы не можем разобраться в вашем решении, извините, да? Вот, но вот я ему посоветовал, у нас был здесь ролик три года назад, про то, что надо добиваться правды. Вот такой был здесь Олег Митрофанов из Смоленска, репетитор. И он, значит, добился, два месяца он бомбардировал этот Рособорнадзор и все такое, он добился, что ему признали, что решение было правильно. И я говорю, вы тоже не останавливайтесь. А им пофиг, у них все раз... Им не нужно добиваться правды. Я говорю, а вы добитесь, чтобы изнасиловать Рособорнадзор просто. Ну как бы исключительно для этой цели. Ну, Потому что надо менять organize. людей, которые Местели? не умеют проверять ЕГЭ. Если уж вы сделали ЕГЭ, так меняйте таких вот людей. Вот это сотри, пока только вот это оставь. Сейчас я заключительный... О, давай, давай, заключительную <говорят> да. фразу... Мне кажется, <приц ruim> <Machine> лучше все стереть и заново не Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это оставь, а Дайте мне в руки. Дайте мне в руки, пожалуйста. Дайте чтобы... в руки мне. Так, <говорят> так сейчас. Топор! Жалкие ошметки уравнения. Давайте так, мы... давайте чуть-чуть отправим, да, чтобы все... было. Да, это а было. Тем, кто заинтересовался этим вопросом, мы можем на прощание, поэтому. Докладу теперешним. Да теперешним теперь Сейчас вторая часть. Сейчас, сейчас вторая часть будет это еще. Просьба. Потом будет задача на бис, Не уходите. Будет, будет... супер задача на бизнес для всех, так. которые я еще не решил. Так, и так, значит, так. И так, правда. Итак, правда. Желающим, Мы ее желающим, которые поняли суть этого решения, да. предлагается выйти в трехмерное пространство. Да. Если ну, вообще хотите. Так, вот и... решить, да. разобраться, что тут происходит геометрически, не пишет, между прочим. А -а, ну, так, а -а -а. Вот. Ну, так, ну так, так. Что будет вот в таком случае? x в квадрате плюс y в квадрате, я уж не буду... Описать, так. Плюс z в квадрате минус 5. x а -а -а. минус 7. y минус девять z У... кто угадает x, чему x плюс y плюс, y плюс z, z. Только вот, Z как... теперь мы называем А. Да. И спрашиваем, при каких А. Нет, это уже да? не обязательно Нет, это R. А, ну просто решили. понять, как геометрические. Что это будет такое, да? Здесь было три окружности. А тут будет три чего. Сфера. Не подсказывает. Зачем же? Подсказывать-то. Но как они будут располагаться, сами разберитесь. Это на грудной. первая часть мы закончить. Да, первая часть закончена, но весь ролик не закончен, потому что. Э, дедушка? Да, можем сформулировать кое-что еще. Да, придумал офигенную задачу. А ты придумал да. или вычитал где-то? Нет, придумал. Придумал сам. Придумал. То есть я даже не знаю, была ли она где-то. задачи да. гораздо легче, чем их решать. Итак, давай, что за задачи ты придумал? Так, ну что Я пока нарисую треугольник, да? Хватит нам уже решать квадратные уравнения. Пора нам перейти к кубическим. Правильно, к кубическим. Это На я обожаю. Вы, обожаю выходить так, кубический, Сейчас значит, я нарисую да. какой-то такой очень известный треугольник, который я называю егэпетский Потому что он встречается во многих задачах ЕГЭ. Ну, а как? Он э, содержит стороны 3-4-5. Когда-то он был египетским, но теперь он егэпетский И да. у него есть свойства, которое не все знают. Ну, а вместо баба ЕГЭ теперь говорим. Баба ЕГЭ. Баба да, баба да, да была баба ЕГЭ такая с этим самым. На, на спектакле. Офигенная совершенно. Так вот, у этого треугольника есть офигенное свойство. Как вы думаете, какое? Сумма кубов его сторон равна кубу полупериметра. А, -а, -а, -а! <сесс> а чему равен полупериметр? 3 плюс 4 плюс 5 пополам. 6, да? Да. А теперь вот это как бы связано с потрясающим тождеством. Я вот когда это тождество узнал, у меня я впал в отторопь. Я помню, что у меня было лет там 8. Конечно. Вот. И я увидел это тождество и говорю, папа. Да, да неужели что да такое? Да это вообще. Боже... Боже... А, ты, ты тогда мне рассказывал здесь да, же, на даче, да, да, да, про да. теорему Ферма Великую. Да. И а ты сказал, что для трех для не об... бывает, говорит, но для четырех да, кубов да, уже да, бывает. Да, вот да, ведь, да. например. И вот в данном случае... Я совершенно неожиданно с этим столкнулся, когда я другую задачу поставил, которая имела такое же вот решение. Ну вот, сейчас я сформулирую. Ну, собственно, задача в том заключается, да? Для каких да. треугольников это верно? Да, только уже берется с ним не обязательно прямоугольник, да. а просто прям, треугольник любой берется. Два. У него стороны обозначаем А, Два. Б, Два. С. с. Внезапно. Внезапно. А в кубе. Плюс, плюс b в кубе, кубе плюс c в кубе, c в кубе равно а плюс b плюс c пополам это полупериметр в кубе Совершенно значит верно. дорогие друзья да вот теперь мы передаем слово Леше. Да. да я лично обожаю эллиптические кривые у меня есть на эту тему даже одна единственная можно сказать вообще в моей да, жизни да, знаете, вот статья по математике чистой а именно это мы сыграли тайм рассмотрели задачу о шарыгинских треугольниках. Была задача, что вот мы проводим три бисектрисы, и треугольник не равнобедренный, а вот этот оказывается равнобедренный. Задача тоже сводится к красивейшему кубическому уравнению. И мы доказали, что таких треугольников бесконечное количество, там, эм, целочисленных, я имею ввиду. Да, и это, это было связано, важно, значит, это. с приемом, который называется сложение точек на эллиптических кривых. Значит, то, что я сейчас скажу, будет анонсом, потому что, если я буду рассказывать на этом ролике, это перегрузит его. Я сделаю анонс и обещаю вам разобрать целиком эту задачу, когда э, мы в следующий раз или в один... Не, ну не следующий раз, ну когда мы когда-нибудь еще с вами здесь на канале встретимся, я только скажу следующее, что кривая это эллиптическая. А что значит эллиптическая? Это значит, задается однородным многочленом третьей степени. Что такое однородный поясник? Наверное? Ну, значит, все члены у него третьего порядка, все да. в сумме. И да. вот эта система да, уравнений... Сумме, а каждый одночлен третьей степени. Третьей степени, да. Ну, И да, вот да. эта система уравнений не имеет решений а, никаких. А, Но ну, обычно говорят, там, если мы ищем рациональные решения, что, кстати, то же самое, что целые для однородных. Ну да. Подумайте, почему. Когда ищем рациональные, то это требуется для поля алгебраических чисел, то есть для алгебрического расширения поля рациональных чисел. Но проще проверить на C, просто над комплексными числами, и убедиться, что эта вот система уравнений неразрешима, э, кроме, естественно, точки 000. Ну, 000 она как бы исключается. Ну, это ну, Вообще мало... все это, да, здесь мало все интересно. Да. <свят> И, соответственно, кривая называется эллиптической, если вот такая система неразрешима над алгебраическим замыканием поля, которое нас интересует, и если у нее есть хотя бы одна точка в том поле, в котором мы работаем. Эллиптическая кривая над рациональными числами, это, точка, это, это, это такая функция f от abc, что вот эта система неразрешима. Не и есть хотя бы одна целая, ну или рациональная точка. Ну вот, пожалуйста, вам как бы вот... Какая вот, вот, да, вот, вот да, 3, 4, 5, да. она точно есть. Так вот, интересно то, что, значит, ну понятно, что если есть 3, 4, 5, то есть и 4, 5, 3. Почему? Симметрия. Да, у нас Симметрия. эллиптическая кривая относится к классу, который мне очень нравится и меня очень интересует. Который называется симметрические эллиптические кривые. А Миша знает, и дедушка тоже знает, и вы все должны тоже знать, что есть такие элементарные симметрические функции. Сигма-1, сигма-2 и сигма-3. И любой ну, многочлен, который могу, симметрический, да. записывается через них в качестве какого-то уже несимметрического многочлена. Так вот, папка, э -э я, я все это высчитал. У нас получается вот такая кривая, вот такая. Понятия, да. вот. И, соответственно, значит, там в лоб проверяется, что эта система неразрешима. И тогда можно складывать точки на эллиптической кривой. Ну и что вы думаете я сделал? Я сложил эти две точки на эллиптической кривой. И получил замечательный треугольник с целыми сторонами, который тоже удовлетворяет э, тому же самому уравнению. Значит, у него стороны такие. 31, 33... И минус 40, ну такая сторона. Длиной минус 40, да. Значит, по ней надо ходить в другую сторону. И, <свят> <не> могу, <что свят> и поэтому получается, что сумма кубов вот этих трех чисел равна кубу их полу, ну, <свят> <это, свят> полусумме, да. Вот. И это приводит к равенству уже в чисто натуральных числах, которые я не знал. Да, <свят> и я тоже не знал, хотя что, естественно. Вот такому. <свят> да. И вообще. Эта кривая содержит кладезь чего-то красивого и интересного. Да. Я хочу за лето разобраться с ее рангом. Если ранг будет положительный, это значит, что существует бесконечное множество решений, и они всюду плотные на соответствующей кривой. И тогда это означает, что их в положительной зоне тоже будет всюду плотное множество точек, что будет означать, что уже настоящих треугольников с этим свойством тоже бесконечно много. То есть повторить без, то, что без, мы сделали. Без, без, без да, без минусов, да. То есть попробуем повторить то, что мы сделали без, с Игорем, не да. таем. Вот так. Вот, собственно, на этом я мог бы э, завершить, да, этот замечательный ролик. Но, так как начинается лето, да, нам откульт привет будут выходить какие-то старые записанные ролики. Но новые уже будут только если как-то с Байкала при прилетать э, Егору, если вдруг что-то такое неожиданное, да, у меня в голове будет, тогда мы будем, конечно, давать этому дорогу. Но в целом, я еду отдыхать. У меня страшное цифровая токсикация, жуткая. И я, соответственно, хочу ее э, исключить как-то. Но задачу на лето я хочу всем дать. И себе тоже. Мне ее дал Сергей Маркелов. Задача. Вы приходите в казино, и там, ну, грубо говоря, тысяча рублей. На самом деле, как дальше будет понятно, это совершенно не важно, такой вам дарит жетончик. Угу. И вы можете его разрезать на любые части. То есть, на самом деле, можно было не 1000 рублей, а просто вам дают там... Некую массу какой-то субстанции, да, просто. Кусок сыра. Кусок сыра, да. А дальше вы, значит, можете тысячу раз, не более тысячи раз, поставить любые суммы, в том числе зависящие от предыдущих выигрышей и проигрышей, на лотерею, в которой будет с вероятностью 50 на 50... Либо, а, значит, увеличение до. Положите любые суммы, как, которые у вас есть. Да, вообще любые, вот которые... Нет, тепло, да, на момент есть, если да. у тебя осталось 500 рублей, ты не можешь поставить 1000. Рублей. Да, конечно, только положить. То есть никаких выходов в минус. Да, правильно, хороший вопрос. Миша задает, значит, никаких э, залезаний в долг нельзя делать. Из того, что есть. Но если на предыдущих этапах вы выигрывали несколько раз, ну да. значит у вас больше. Mm -hmm. И всю эту стратегию тоже можно базировать на основании предыдущего. Mm -hmm. Действительная сумма. Да, да, некомплексная. А, ну в смысле, нерациональная, не целая, неважно. Так мы скоро до биткоинов доберемся. Да, но вот суть в том, что любая сумма, которую вы вставляете в лотерею, либо увеличивается на 30%, либо уменьшается на... 25 процентов хм. в среднем у тебя растет так в том-то и дело нет, вот тут сам тут, вот не так, значит, как есть как средняя свечу, геометрическая средняя арифметическая с одной стороны вроде как есть ты одну и ту же сумму сумму и потом сумму второй раз ту же самую сумму да. то у тебя получится 13 умножить на 1 на 075 но это меньше единицы, если я не, не, не набрал с цифрами. Давайте быстренько проверим. 305, 15, 5, 1 в УМЕ. 21, 22, 27, 7, 2 в УМЕ. 975. Да, правильно. То есть, если ты вот так э, к этому подходишь, что ты ту же сумму положишь, да. то у тебя мультипликатор получается меньше единицы. Но, внимание, ты же можешь не так делать. Вот ты взял сумму и разбил ее на две части. Одну сунул и потом другую сунул. Да. Тогда у тебя среднее арифметическое вместо среднего геометрического возникает. А среднее арифметическое у тебя как раз больше единицы. О, больше, понимаешь? То есть вот, да. 0,5 на 1,3 плюс 0,5 на 0,75. Оно больше единицы, оно типа там 1,0,25. И вот я сижу и туплю, я просто как баран смотрю на эту задачу, я не знаю, что с ней делать, я не понимаю. То есть видно, что из этого должен извлечься какой-то выигрыш. А что нужно делать? А нужно Выиграть. максимизировать ожидаемый выигрыш. Да. То есть и, нужно... И сообщить, сообщить желающим и воспользоваться. То есть вот задача, не более тысячи раз поставить, значит, нужно понять, как тут вообще все устроено. Вот какая стратегия поведения. Как надо играть в эту игру, чтобы всех обыграть. Ну это вообще, это невероятно, совершенно. Вот так, друзья, вот на этом мы, наверное... Завершаем. Давайте еще раз станем в кадр. Давай. Вот. Да, три салатеевых. Как говорят, все, все спортивные каналы. Только помните, а, -то казино... Короче, ставки это не место для заработка, а развлечения. Поэтому, друзья, да. не заигрывайтесь. Не заигрывайтесь. Мат-культ, привет!